Добрый день! Вас приветствует компания развития, и я, Сергей, менеджер отдела продаж. Представляем вашему вниманию наши объекты недвижимости. Коттеджный поселок Сисайд в стиле хай-тек коттеджный поселок Эден-Виллэдж закрытого типа в средиземноморском стиле, элитный комплекс резиденции Граф Толстой на набережной города и жилой комплекс Виноград в поселке Супсех в городе Анапа. Все объекты сдаются с качественным ремонтом от застройщика и благоустроенной территории. По всем вопросам обращайтесь в наш отдел продаж по номеру телефона, указанному на экране.